Друзья, подписчики и всех-всех, кто меня смотрит, если ты еще не подписался на этот канал, я думаю, если ты захочешь поучаствовать в розыгрыше, либо же ты захочешь заработать деньги с вложениями, либо же без вложений, в новом году будет очень много разных проектов с вложениями и без вложений, если мы с вами будем все вместе заходить на самом старте, мы все с вами будем зарабатывать деньги. Всем вам желаю больших-больших заработков в Новом году, как в жизни, так и в интернете. Всем вам большого-большого здоровья, счастья, благополучия в ваших семьях, чтобы побыстрее закончилась война в Украине, чтобы настал мир во всем мире. И мы с вами все вместе жили дружно и счастливо и радовались жизнью. И еще вам всем желаю, чтобы, особенно мужчинам, мужикам, пацанам, чтобы вас окружали девушки, жены не за то, что у вас есть деньги, а за то, что вы такой вот Хороший, красивый человек, чтобы вас любили, ценили и уважали. Итак, друзья, кто хочет поучаствовать в розыгрыше, сейчас назову все условия. Также эти условия будут прописаны в комментарии под этим видео. Вы перейдете под видео, посмотрите здесь комментарии, здесь будет написано условия розыгрыша. Все выполните и у вас все получится. Чтобы принять участие, смотрите. Первое. Вам нужно будет подписаться на YouTube канал. Второе. Подписаться на Телеграм-канал. Третье. Поставить лайк под это видео. Которое будет написано в комментариях. Четвертое. Написать комментарий любой под этим видео. Сделать репост в любую соцсеть. Но это уже по желанию. Итак. Вот это видео вам нужно Теперь все наглядно показываю вот, э, На своих экранах Вам нужно будет перейти под это видео Аврора новости вывел 20 АВР Равно 12 долларов Вот когда вы перейдете на канал Вот это видео Аврора новости вывел 20 АВР Как заработать деньги В интернете Аврора платит Плюс 12 долларов пассивный заработок Вы переходите именно на это видео Ставите лайк Нажимаете подписаться на канал, нажимаете там колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о новых видео. Далее переходите в комментарии, вот здесь уже 24 комментария. Кстати, эти все люди уже, можно сказать, будут участвовать в розыгрыше. И пишите здесь абсолютно любой комментарий. Можете сколько угодно написать комментарий, хоть миллион. И вы будете все участвовать в данном розыгрыше. Хоть 10 миллионов, неважно. Пишем здесь комментарии, сколько угодно. Именно по комментариям и лайкам я буду определять победителя. Рандомным образом скопирую вот это вот видео, которое называется «Как заработать деньги в интернете? Огрона платит плюс 12 долларов. Пассивный заработок в интернете». Перейду в рандомайзер, вставлю ссылку на это видео. Вот так вот оно будет выглядеть, загрузить данные и здесь определятся все комментарии, все лайки и выберем победителя. Данный розыгрыш закончится 7.01.2023 года, либо же сниму отдельное видео, разыграю все на видео, либо же розыгрыш будет в телеграм-канале. За этим всем вы, если подпишитесь на мой телеграм-канал, там будет отдельный пост о розыгрыше и, возможно, я там проведу онлайн-трансляцию и все мы с вами разыграем в онлайне, так сказать, прямом эфире. На этом, друзья, мое видео подходит к концу. Пишите свои комментарии, ставьте лайки, участвуйте в розыгрыше. За первое место будет 30 долларов разыграно, за второе место. 10 долларов и за третье место 10 долларов. Всех еще раз с наступающим Новым Годом и всем пока.